Добрый день, дорогие друзья! Наконец-таки я добрался до своего грецкого ореха, чтобы снять для вас это видео. Многие об этом спрашивали, как же орех в этом году. Коротко вот хочу рассказать и поделиться. В мае месяце, точнее даже не в мае, май у нас перенесся на июнь, получается, не майские жуки, а, грубо говоря, июньские жуки очень сильно начали есть грецкий орех. Я, честно говоря, увидев это, Думал, что, наверное, урожая в этом году не будет, потому что он практически был съеден. Некоторые листья я вам сейчас продемонстрирую, покажу, как это выглядит сейчас. Но, тем не менее, это нисколько не повлияло на урожай. Посмотрел я на количество орехов на дереве, и, судя по тому, что вижу, урожай будет еще больше, чем в прошлом году. Но это покажет, скажем так... Уже осень, сентябрь, э, ну конец сентября, посмотрим, я соберу, взвешу и мы проанализируем, посмотрим по сравнению с прошлым годом, какой будет урожай орехов Ну а так, орех прекрасно перезимовал, прекрасно себя чувствует Я хотел в этом году произвести его обрезку, формировать дерево, ну к сожалению, я не знаю, к счастью, может быть у меня этого не получилось сделать, в итоге я оставил все как есть Многие здесь ветки у ореха требуют, конечно, подрезки, формировки. Соседняя вишня уже, скажем так, затеняет, наклоняет, фундук сзади растет тоже, скажем так, давит на него. Поэтому буду формировать этот участок с посадками грецкого ореха, вот буду заниматься вишней, буду заниматься орехом. И орехом буду заниматься уже в следующем году формировать, осенью буду вот формировать здесь убирать некоторые деревья вишни и фундуком заниматься сзади, который уже тоже ложится практически на грецкий орех ну а так вот такая вот красота орех начал активно восстанавливаться после того как я увидел орех после поедания у майским жуком было практически лысое дерево и висело орехи. Сейчас орехов практически не видно. Все заросло, он полностью зарос. Помимо новых приростов пошли новые листья. И он практически весь уже вот зелененький, стоит красивенький. Но, к сожалению, я вот не снял тот момент с майскими жуками и лысым деревом. Но поверьте, уже слово так это выглядело. Прям лысые палки и орехи висят. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, нажимайте мне нравится. Если еще не подписан на канал, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео, пока.